Дорогие друзья, рада вас всех приветствовать. С вами Наталья Павлова, Инвестиционный центр Павловые партнеры». Сегодня мы отвечаем на вопрос нашего подписчика Бур Петровича. У него следующий вопрос. Правильно ли он понимает, что необходимо работать по поиску и покупку объектов активов госкорпораций только в своем регионе? На самом деле я просто расскажу вам, как это происходит в нашем инвестиционном центре. Мы покупаем объекты по всей России и покупаем абсолютно любое имущество, даже то имущество, в котором сами мы не разбираемся. Как так получается? Первое. Когда мы находим клиентов, нам абсолютно не важно, где он находится, для того, чтобы купить ему какое-либо имущество. Очень часто мы никогда не видимся с нашими клиентами. Мы можем общаться с ними только по телефону и посредством электронной почты. Поэтому покупать имущество мы можем по всей России, клиент при этом может находиться в одном регионе, а покупать для него имущество мы можем в совершенно другом регионе. Второе, тип имущества, для нас совершенно не важно какое то имущество, мы здесь выступаем специалистами по покупке выгодного имущества на активы госкорпорации. И поэтому, когда клиент хочет приобрести какое-то имущество, он самостоятельно оценивает его качество. Мы сразу обговариваем этот вариант, обговариваем нюансы, здесь есть варианты, как работать, но самое главное, как вывод, нам не важно, где находится имущество, в каком регионе, в каком городе, в каком поселке, и также нам не важно, какой тип имущества, как говорится, любой каприз за ваши деньги. Когда мы покупаем имущество для себя, конечно же, мы отталкиваемся от своих потребностей, но даже если вы берете имущество для себя, во время поиска вы все равно находите те объединения, Объекты, которые лично вам не нужны, но вы понимаете, что это выгодно, что наверняка есть люди, которые готовы приобрести этот объект. О том, как найти клиентов под этот объект, это уже другой вопрос. Если вам интересно, напишите под этим видео, мы более подробно разберем это. Но самое главное, вывод, покупайте любое имущество в любом регионе России. И тогда вы сможете заработать, не разбираясь в каком-то конкретном регионе и не разбираясь в каком-то конкретном типе имущества. Я желаю вам удачных сделок, отличного настроения. Ставьте класс, подписывайтесь на наш канал. Всем отличного настроения и пока!